здравствуйте дорогие друзья с вами адвокат дмитрий анцупов и сегодня мы поговорим с вами про обыск что это такое у кого он может пройти что могут изъять что нужно делать в момент обыска обо всем об этом я расскажу будет полезно посмотрите итак у кого может пройти обыск обыск может быть ну у кого угодно то есть вы должны понимать что обыск это следственное действие которое проводится когда уголовное дело уже возбудили но вы можете не быть каким-либо фигурантом этого уголовного дела, у вас может не быть какого-либо статуса, вы можете не знать вообще никого по этому уголовному делу, вы можете быть незнакомы с предметом уголовного дела, это может быть что-то от вас далекое и вообще неизвестное. Но тем не менее к вам в 6 утра может прийти группа бравых ребят с понятыми, все как положено, и попросить вас предоставить доступ к квартире где они будут проводить обыск и осматривать. Соответственно, вы должны понимать, что для того, чтобы обыск провести, следователь получает разрешение в суде, то есть судебное постановление на производство обыска. Развеем, кстати, один из, скажем так, голливудских мифов. У нас в России такого понятия, как ордер на обыск там, и так далее, нет. Да, следователь, когда он вошел, он вам обязан продемонстрировать постановление суда о производстве обыска, кстати, обязан продемонстрировать это не означает что обязан дать скопировать сфотографировать и так далее то есть вы должны это понимать но когда вам это постановление покажут там в уголочке как правило пишется номер дела вот вы его перепишите перепишите какой суд дал данное разрешение какой судья какого числа все эти моменты они важны они потом помогут вашему адвокату потому что и вы и ваш адвокат Могут ознакомиться с материалом на обыск. Да, о самом судебном производстве вы знать не будете, оно и логично, то есть суд вынесет решение без вас. Вы можете даже не подозревать, что где-то там в суде решается вопрос по поводу обыска в вашей квартире. Но ознакомиться затем с этим материалом вы право имеете. И скопировав эту информацию, переписав ее аккуратненько, вы поможете и себе, и адвокату. То есть это будет полезно. Второй вопрос. Что могут изъять при производстве обыска? Изъять могут все, что угодно. Все, что следователь посчитает нужным, он может изъять. И, кстати, возвращаясь еще к вопросу, у кого может быть произведен обыск. То есть следователю для того, чтобы решить провести обыск, ему нужно просто подозревать, что в данной квартире могут находиться предметы, вещи и документы, которые имеют значение для уголовного дела. Причем... Раскрывать этот вопрос, то есть какие предметы, какое они значение имеют, закон следователя не обязан. Вот Просто он считает, что там что-то может быть. Этого достаточно. Также и при изъятии предметов. Вот Он считает, что эти предметы могут помочь при расследовании уголовного дела. Они будут изъяты. Закон не конкретизирует у нас, насколько они должны быть изъяты. То есть следователь, как процессуально независимое лицо, изымает предметы настолько, насколько он захочет. Да, по «Экономическим статьям» у нас есть определенные сроки, когда он должен их признать вещественными доказательствами, но по большинству остальных статей следователь ничем не ограничен. Но, тем не менее, здесь тоже есть определенные моменты, на которые можно давить, которыми можно оперировать, которые грамотный адвокат может использовать для того, чтобы следователь вещи либо побыстрее вернул, либо уже окончательно вещественными доказательствами их признал. Но эта тема немножко для другого видео кстати расскажу интересный случай из моей практики у одного моего доверителя произошел обыск по очень интересному делу не буду называть статью просто приехали изъяли все компьютеры все телефоны а в чем была суть когда мы начали с этим в этом вопросе разбираться оказывается было возбуждено уголовное дело по которому скажем так преступник действовал там проворачивал определенные схемы с помощью сети интернет и для этого использовал VPN, то есть подменные IP-адреса. Так вот, при одной своей махинации, которая была зафиксирована сотрудниками полиции, по каким-то там непонятным моментам, как-то так сложились все эти наши нейронные сети, интернет, скажем так, показан IP-адрес моего доверителя. И следователь просто приехал и изъял всю технику, которая была в квартире. мой доверитель вообще был не в курсе, что его IP-адрес где-то там что-то там засветился. И, кстати, его и подозревали активно, что он имеет деятельность. То есть у него был крайне неприятный допрос, пока не приехал его адвокат. Соответственно, уже потом мы разобрались, да, отправили запрос в провайдеру, нам пришел ответ, что использовался VPN, и, в принципе, данный IP-адрес он был подменен. То есть мой доверитель не причастен к тому, что совершилось. Это к вопросу о, о тому, у кого может он произойти, и когда и по каким обстоятельствам. То есть вы можете вообще не знать никого, ничего по этому делу и отношения не иметь, а к вам могут прийти. Следующий момент, также часто спрашивают, право на звонок. Имею ли я право на звонок, могу ли я позвонить? Да, вы, конечно, ребята стоят за дверью. То есть я рекомендую, пока они находятся за дверью, как бы звонить своему адвокату. Кстати, у вас должен быть номер адвоката. Я об этом как-то уже говорил в одном из своих роликов. Но номер адвоката должен быть у каждого в записной книжке в нашей стране, в нашей правовой ситуации, в наших реалиях. Потому что после того, как следователь с понятыми и так далее, они войдут к вам в квартиру, Позвонить вы уже не сможете, и в принципе телефон у вас с очень большой долей вероятностью изымут. Да, они обязаны дать вам право на звонок, но как, это как в анекдоте. Право у вас есть, а воспользоваться вы им не можете, потому что следователю неинтересно, чтобы что-то там фотографировали, записывали, снимали, с кем-то переписывались. Ему проще все изъять и дальше уже потом спокойно работать и спокойно разбираться. Соответственно, друзья, основной мой совет будет вам при производстве такого замечательного следственного действия, как обыск, это первое когда вам позвонили в дверь не впускайте еще никого в дверь в квартиру позвоните своему адвокату это самый основной совет запомнили это очень важно второй момент когда вам предъявили постановление о производстве обыска попросите его откопировать а если откопировать не дают то перепишите основные моменты о которых я уже говорил то есть это дата суд который вынес постановление решишь судья номер дела все эти моменты очень сильно помогут в интернете есть очень много советов как вести себя во время обыска там что смотрите чтобы они не разбегались по всем комнатам проверьте документы у специалиста который приехал а внесите в протокол это внесите в протокол то но, друзья, учитывая стрессовость ситуации, учитывая, что напротив вас будут стоять люди, которые на этом собаку съели, у которых уже не один обыск за плечами, с очень большой долей вероятности вы все это забудете. Это все просто вылетит у вас из головы, и вы не сможете это реализовать. Поэтому запомните просто два основных момента. позвонить адвокату, когда они еще не вошли к вам в квартиру, и переписать основные моменты, которые вам покажут в постановлении. Придут они, естественно, с понятыми, кстати, по поводу понятых, они приведут, естественно, своих случайных людей, которые в 6 утра оказались около вашей квартиры, но вы можете настаивать о том, чтобы участвовали ваши понятые, и, как правило, это могут быть соседи, поэтому дружите со своими соседями, это может оказаться полезным. Соответственно, как только вы позвонили адвокату, адвокат не мгновенно, но тем не менее он приедет. Приедет и окажет всю необходимую помощь. Но вы должны понимать, что адвокат не будет помогать вам прятать вещи, там, уничтожать э, какие-то предметы. Адвокат не сделает так, что обыск мгновенно прекратится. Адвокат не сделает так, что вам все вернут и они уйдут. Нет, это невозможно процессуально. Но адвокат посмотрит, чтобы все было законно. Адвокат посмотрит, что все изъятые вещи проконтролируют, были вписаны в протокол. Адвокат напишет соответствующие возражения. Да? Адвокат, в принципе, нормализует ситуацию, потому что, как показывает практика, когда адвокат участвует в каком-либо следственном действии, сотрудники правоохранительных органов становятся сразу очень вежливыми, корректными и действуют в рамках закона. Соответственно, друзья, если видео было полезно, ставьте лайк, делитесь с друзьями, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик. С вами был адвокат Анцупов Дмитрий. До новых встреч!